Так вот э, в случае имплантата наступает остеооппозиция, потому что кость созревающая, приходящая по кровеносным сосудам, мы выделяем межклеточные вещество, потому что оппозиция, она заполняет все пустые области в строме. Мы понимаем апозицию по-своему другое. Интеграция – это объединение структур. Вот чтобы окончательно развенчать, это как говорят гистология нас рассудит. Занимаясь индивидуальными костными блоками, как раз вот у пациентки, в том числе, которые сегодня показали. Да, ремоделировка. Нет, не только. При хирургической подготовке. Что такое ремоделировка? Это перестройка. Вообще она норма физиологическая. Когда кость растет в области хряща, или сухожилия, или связки, растет же кость от хряща, а не хрящ, это же тоже ремоделировка. Это перестройка либо растущей кости, ну либо по каким-то причинам, чаще там, гетерогенному. Операция же это гетерогенная тоже причина. Так вот, в каком разрезе об этом говорили? Что в области имплантата всегда, вот в этот первый год, полтора и так далее, наступает нормофизиологическая ремоделировка. А сегодня мы об этом говорим, как это переимплантит по трофическому типу. Так вот, истинная ремоделировка, которую мы можем использовать. Интеграция, интеграция. То же самое. Что это, диффузия кости в металл? Как это себе это люди это представляют? Это Конечно, я вам сейчас О, просто и покажу красивую интеграцию. Интеграция. Ну хорошо, переимплантиты по атрофическому типу, это же не переимплантиты, это переимплантозы Почему Европейская ассоциация социальной интеграции до сих пор ну, как-то не может для себя принять этот термин? У него же нет воспаления сейчас вообще, -мелиты, вы... нет, нет, но почему? Это же переимплантоз, исходя из классификации ну, да, это Конечно, он происходит без признаков воспаления Я в этом, вы простите, не очень разбираюсь. Вот был сегодня курс целый день по этой теме. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Что такое интеграция? Это... Соединение или объединение или там, не знаю, обрастание, срастание, какое-то соединение да, физиологическим путем интегрированного чего-то с окружающим. Согласны? Ну, просто чтобы перейти в понимание на, на простой язык перейти. Почему? А, простите? Почему? Мы ну, внесли какое-то имплантировано, вставленного, установленного, как хотите назовите. Как Каким-то образом оно там оказалось. Так вот, интеграция это ну, какое-то нехимическое взаимодействие с тем, что находится вокруг. Вот это ацеллюлярный участок материала. Видно же, что да, лакуны они бесклеточные, пустые. А вот это кость. Но это не интеграция. Вот эта интеграция. Когда между костными балками материал, они все целлюлярны, посмотрите. У них нету. Вот это сформированная кость, зрелая, гоерсоподобные структуры. А это новые костные балки. Видно же, да? Это слайд гистологический срез с костного с препарата, взятого из костного блока, этого, который был установлен через год. Но вот это интеграция настоящая. Потому что кость, которую мы разместили там, она действительно интегрировалась. Правильно? Ну, по нижнему полюсу а теперь то, о чем я говорил, про биологическую активность и видимость материала. Этот случай оказался, к сожалению, неудачным, но открыл нам глаза на кое-что другое и подтвердил. Ну, теперь вы уже знаете, вот это ацеллюлярный остаток материала, потому что вот эти лакуны, они пустые. А вот это, как вы сказали, доктор, что вот это такое, вы знаете? Это остеокласт, потому что он многоядерный и пришел вот сюда вот в нишу хаушипа или в лакуну резорбции лизировать кость. Он формирует здесь гофрированную каемку, которая очень богата ферментами и выделяя протеолитические ферменты, он разрушает сначала минерализованный слой, формируя вот здесь щеточную каемку. Материал видят клетки. Остеокласты, как вы знаете, да, они формируются там, от операции, от стресса и так далее. От стресса повышается уровень остеокластов. Но когда они приходят целенаправленно, это говорит о том, что есть структура, которая лишена клеток. Кле да, да, да, лишена клеток. И поэтому остеокласты лизируют это межклеточное вещество. Так вот, материал видят остеокласты и на него реагируют. Если останется время, я про кондукцию расскажу, потому что, э, по сути, кондукция ⁇ это предрасположенность без влияния, ну, как это, сталкер, да? это наблюдение, без участия. Так вот, в случае э, материалов, лиопласты, вообще аллогенных материалов, я бы так сказал, что это активная кондукция, за счет пространственной структуры, за счет трабекулярности, за счет сраства и еще за счет много чего. А есть вот в том понимании, в котором его используют все остальные представители неалогенных материалов, это пассивная кондукция. Там бы и так все выросло, чтобы вы туда не положили. Потому что материал, который расположен в дефекте, его не видит организм. Он прорастает, потому что там пусто, там нет клеток. Поэтому туда растут сосуды. За счет того, что есть структуры, снабженные активно кровью, есть нагрузка. Да? Функция ляза. Почему происходит? Потому что нет нагрузки. То есть функционирует эта часть, и поэтому там наступает кондукция, о которой все говорят. Меня коллеги попросили вместе почитать каталог одного из производителей корейских материалов, а там про это написано сплошь и рядом. Вот я думаю о том, выкладывать этот семинар или нет, потому что он, конечно, это чистая антиреклама. Мы исследовали все химические составы материала. Это вообще материал наиболее исследованный из всего того, что есть на сегодня на рынке. Именно фундаментально. Вначале о том, что вот книжка, когда ее написали Хэм и Корм, в принципе, была последним фундаментальным трудом. Дальше начался «Клиника. Экспериментальный опыт». Применение, модификации методик, того и того, и так далее. Так вот, фундаментальное исследование, оно исследует какой-то конкретный механизм физиологический. Или свойства. Вот что такое фундаментальное исследование. И мы проводим эти исследования и на животных по раскрытию механизмов, и, там, допустим, на фибробластах. Мы используем эти материалы как носители клеток или различных других соединений. И химические составы полностью исследованы. Есть э, статья, тоже на нашем сайте замечательная, написанная Марией Александровна и напечатанная в американском журнале «Оптическая память и нейронные связи» на английском языке. Она бьется там подой, есть в скопусе, и все это все понятно. Это оптический анализ имплантатов из твердой мозговой оболочки, где Романовским методом, этот метод ВОЗ, мы расшифровали полностью всю протеомику из каких белков состоит твердая мозговая оболочка. Есть дизайн, есть ее репринт, вот у коллег в компании Олимп возьмите, пожалуйста. И по этим пикам мы можем точно сказать, какие соединения туда входят. Так вот, она включает коллаген первого, второго и четвертого типа, и поэтому сравнивать ее с производными кожи, либо перикарда, как минимум бессмысленно, потому что механизмы ее регенерации, они другие, за счет ее химического состава. Так исследованы все абсолютно материалы, поэтому мы можем, исходя из свойств, говорить о том, как они себя будут вести, в каком направлении будет двигаться регенерация. 36 лет мы занимаемся исследованием и клинической документа... ну, вернее, документализацией клинического опыта. И на сегодня, конечно же, что приятно сказать, этими материалами работают ну, много специалистов. Мы не ставим во главу угла коммерческую сторону. Нам не нужно мировое господство, нам нужно, чтобы у всех все получалось и был хороший результат. Поэтому там, где не надо использовать материал, я честно и говорю врачам, вы знаете, тут ну, он не подойдет по разным причинам, потому что там нужен трансплантат, например. А из мембраны там ничего не вырастет. Или, например, там в первом типе кости. Да не надо туда ничего сыпать. А при консервации лунки А нарисовать уже все нельзя. Можно? Может, я нарисую один быстренький, ну, да, быстрый рисуночек.